Добрый вечер и добро пожаловать сегодня вечером к Такеру Карлсону. Летом 2020 года толпы избирателей Джо Байдена разрушили большую часть города Миннеаполис. Они грабили магазины, они сожгли полицейский участок, они убивали людей. Но они сделали это, как нам тогда сообщили, во имя чего-то, что называется расовой справедливостью. Но потом мы увидели, что некоторые из толпы оказались привилегированными белыми детьми, детьми юристов из Бетезды. Но они сказали, что бунтовали от имени так называемых маргинализированных сообществ. Они работали во имя расовой справедливости. И поэтому их нельзя было наказать за то, что они сделали. И кстати, от них не требовали носить маски от ковида, как от всех нас. Вот насколько святой была их миссия. Они освобождены от обычных законов цивилизации. Хамала Харис собирала для них деньги, как будто они были миссионерами. Вы, наверное, помните это. Но помните ли вы, что произошло дальше в Миннеаполисе? Это та часть истории, которую СМИ не были заинтересованы освещать, и они никогда этого не делают. Железный закон либерального социального активизма заключается в том, что вы никогда не возвращаетесь к ценам своих моральных побед. Вы произносите речь, объявляя себя хорошим человеком и отправляетесь домой. Вы не возвращаетесь в Сельму, Сауэта или Фергюсон, штат Миссури, чтобы посмотреть, как там поживают люди, потому что дело не в этих людях. Речь идет о вас и вашем недавно возросшем моральном авторитете, который мгновенно конвертируется в политическую власть и наличные деньги. Спросите Барака Обаму. Но весной 2021 года один репортер решил нарушить протокол и вернуться в Миннеаполис год спустя. Он хотел посмотреть, что расовое правосудие сделало для города. Его звали Майкл Трейси, и как вы можете себе представить, он пишет для Сабстак, а не для Нью-Йорк Таймс. Однажды ночью, когда Трейси был в Миннеаполисе, мужчина зашел в принадлежащий сомалийцу круглосуточный магазин и убил продавца. Трейси хотела знать, почему это происходит. Мы начали опрашивать людей по соседству. И один из них сказал ему следующее, цитирую, «О американцы охотятся на сомалийцев в Миннеаполисе. Почему это так? Потому что, цитирую, они считают, что сомалийцы получают особые милости от правительства. Вы удивлены, услышав это? Вы не должны удивляться, потому что, когда правительство создает политическую систему, основанную на расе, расовой и этнической принадлежности, а наше правительство безусловно сделало это, разделение и насилие являются неизбежным результатом. Это верно всегда и везде. Этот факт никогда не меняется. И либералы на протяжении многих десятилетий эти притворялись, что понимают это. Вот почему они выступали против Джима Кроу и Нюрнбергских законов. Но в какой-то момент и было бы интересно точно узнать, когда и почему. Либералы с энтузиазмом восприняли систему расовой дискриминации, которую, как они когда-то утверждали, ненавидели. Это происходит по всей стране, но особенно распространено в тех местах, которые контролируют либералы. Чем больше власти у либералов, тем более радикальную и жесткую систему управления по расовому признаку они создают. В Калифорнии, конечно, они обладают абсолютной властью, и именно поэтому правительство Сан-Франциско только что объявило, что вышлет вам деньги, если у вас правильный цвет кожи. Все больше городов и округов в районе залива начинают программы гарантированного дохода для наиболее уязвимых слоев населения в своих общинах. Пилотная программа гарантированного дохода силиконовой долины говорит, что она будет ориентирована на цветных людей, семьи без документов и со смешанным статусом, а также домохозяйство, возглавляемые женщинами. 150 семей будут получать тысячи долларов в месяц в течение двух лет без каких-либо условий. Самые уязвимые люди в сообществе, если вы самый уязвимый человек в сообществе, вы получаете 1 доллар ноль в месяц. Но это конкретно не относится к бездомному парню, передозировавшему в парке фентанил, если он белый. Если он белый, он может умереть, потому что если он белый, даже если он умирает, он по определению неуязвим. В Калифорнии сейчас много подобных программ. Штат предложил программу репараций для потомков рабов. Это кажется простым, но с этим есть проблема. Откуда вы знаете, кто имеет право на репарации? Прошло много времени. Со времен рабства прошло более 150 лет, и с тех пор американцы произвели на свет много детей, и многие из них межрасовые. Так что на данный момент в Америке много белых людей, которые произошли от рабов. В Америке много чернокожих людей, которые произошли от рабовладельцев. Это чистая правда. Так откуда же вы знаете, кто имеет право на получение государственных репараций? Конечно, есть только один способ выяснить это, и это старомодная нацистская расовая наука. Нацистская расовая наука. Поэтому государству придется подтвердить расовую чистоту своих граждан, чтобы отправить деньги. Это должно произойти. Мы действительно хотим туда поехать. Мы действительно хотим это сделать. Удивительно, но либералы действительно этого хотят. Город Сан-Франциско только что уволил своего директора по выборам, человека по имени Джон Арнст, потому что он белый. Мы не строим догадок по этому поводу. Президент избирательной комиссии Сан-Франциско Крис подтвердил, что таковы были рассуждения, и мы цитируем «наше решение», сказал он уволенному человеку, «касалось не вашей работы». Но спустя 20 лет мы хотели принять меры по плану расового равенства города и дать людям возможность, возможность побороться за руководящую должность. Уволен из-за цвета кожи. Разве мы не против этого? Разве у нас не было движения за гражданские права, чтобы остановить это? И, кстати, в данном конкретном случае парень, которого уволили, Джон Арнст, в одиночку положил конец широко распространенной коррупции и некомпетентности на выборах в Сан-Франциско. Он занимал эту должность в течение двух десятилетий. Раньше в заливе Сан-Франциско регулярно появлялись урны для голосования. Это было мошенничество. Он остановил это. Но проблема была в цвете его кожи. Оттенок его кожи был более оскорбительным для либералов в Сан-Франциско чем фальсифицированные выборы. Так вот, по этому поводу поднялся шум, и Артс в конечном счете получил свою работу обратно. Но город Сан-Франциско, правительство, а не только люди, правительство по-прежнему одобряет идею наказания людей в зависимости от их цвета кожи. Город Сан-Франциско запустил отдельную программу гарантированного дохода, на этот раз для, цитирую, беременных чернокожих женщин. Она выплачивает до 1 доллара ноль в месяц. И эта программа получила еще более 5 миллионов долларов государственного финансирования, так что сейчас она распространяется на Лос-Анджелес, Риверсайд, округ Контра Коста, Аламеда. По левого крыла, ожидающая справедливости, только что организовала эту рекламную акцию для программы. Смотрите. Многие люди этого не осознают, но здесь, в Сан-Франциско, чернокожие женщины и женщины с Тихоокеанских островов подвергаются значительно большему риску материнской смертности, младенческой смертности и осложнений беременности, чем другие люди. И люди также не осознают, что этот риск в первую очередь связан с расизмом, как структурным расизмом, так и расизмом, с которым сталкиваются роженицы и матери, когда они взаимодействуют с врачами и другими медицинскими работниками. Так что это каждое его слово – расистская ложь. Точно нет никаких доказательств того, что в этой стране существует структурный расизм по отношению к общине, о которой она говорит. И никаких доказательств того, что он вызывает более высокую младенческую смертность. Нет никакой науки вообще. Это просто, опять же, российская ложь. Но что еще важнее, никто, кто говорит, что роженицы никогда не должны отвечать за раздачу денег матерям, не говоря уже о деньгах налогоплательщиков. Но, конечно, это происходит, и это говорит вам о том, что это мошенничество. Это мошенничество, направленное на то, чтобы выманить деньги у людей, которые делают это, людям, которые голосуют за правильную партию. И именно поэтому Шейла Джексон Ли недавно потребовала возмещения ущерба в размере миллиардов долларов, потому что это, по ее словам, было бы гораздо лучшим способом борьбы с ковид. Интересно, что недавнее экспертное исследование, проведенное Гарвардской медицинской школой, Гарвардская медицинская школа предполагает, что возмещение ущерба афроамериканцам могло бы снизить передачу ковид-19 и уровень инфицирования как среди чернокожих, так и среди населения в целом. Так что она явно маргинальный персонаж, и над ней легко посмеяться. Но это была не только Шейла Джексон Ли. Такова была официальная позиция, таково было преобладающее мнение демократической партии в 2020 году. Голосуйте за нас, и мы выплатим компенсации в зависимости от цвета кожи. Конгрессмен Мичилла Джексон Ли предложила законопроект о создании комиссии для изучения того, как делать репарации. Когда я выберу президента? Не могли бы вы подписать этот законопроект? Да. Да, вы бы подписали. Палата представителей приняла законопроект. Я твердо поддерживаю законопроект конгрессмена Джексона Ли о создании комиссии по изучению репараций. Не могли бы вы подписать счет о возмещении ущерба? Да, я бы это сделал. Я уже поддерживаю этот законопроект. Есть вещи, которые нам нужно сделать в этой стране, которые ждали нас очень долго. Одна из них — это продвижение вперед с возмещением ущерба. Так что, опять же, трудно переоценить, насколько это безумно и вызывает разногласия. Для того, чтобы это сработало на практике, вам пришлось бы взять у людей кровь и выяснить, какой процент они принадлежали к той или иной расе. Может быть, измерить их головы. Вы закончили бы нацистской расовой наукой тестами на расовую чистоту. А ни один порядочный человек не хочет жить в стране, где правительство так поступает. Это явно тупиковая и ужасная идея. И это, конечно же, будет способствовать насилию и расколу. Так что это не начало, если подумать. Но Джо Байден решил, что обойдет национальные дебаты о возмещении ущерба, просто сделав это. Включив это в законопроект о фермерских хозяйствах. Байден сразу после вступления в должность выделил миллиарды долларов на помощь фермерам в зависимости от трассы только от трассы. Судья, к счастью, закрыл это дело. Но они не замедлили своих усилий по созданию системы расовой дискриминации. Им наплевать на то, что это сделает со страной. Поэтому Камала Харис предположила, что определенные общины, основанные на цвете их кожи, заслуживают более быстрого реагирования на ураган. Таким образом, в Министерстве юстиции существует целый отдел по гражданским правам. Подразделение, предназначенное для того, чтобы помешать правительству награждателей наказывать людей на основании цвета кожи. В этом и был весь смысл движения за гражданские права. Но они ничего не делают. Конечно, они поощряют это, потому что демократы управляют правительством. Так что в результате Калифорния запустила еще одну программу базового дохода, на этот раз для трансгендеров. Правда? Как это будет работать? Как вы докажете, что вы транс? Кто-нибудь может хотя бы определить, что это значит? Нет. Но вот супервайзер из Сан-Франциско Рафаэль Мандельман хвастается тем, сколько денег налогоплательщиков Лондон Брит дает людям за то, что они трансгендеры. Каждый божий год эта женщина выступает с новаторскими и беспрецедентными инвестициями в гомосексуалистов. В наиболее уязвимых гомосексуалистах она фокусируется на сообществе трансгендеров и она говорила о некоторых из них. Универсальный базовый доход в Сан-Франциско. Беспрецедентные инвестиции, направленные на бездомных трансгендеров. Самые уязвимые люди, правда? Как мы измеряем уязвимость, когда The View поддерживает и празднует ваше существование каждый божий день? Когда каждый модный человек в Америке каждую неделю публикует дань уважения вам в социальных сетях, насколько вы уязвимы? Давайте сразу перейдем к делу. Давайте измерим это доходом семьи. Является ли доход семьи среднестатистического трансгендера в Америке выше или ниже, чем, скажем, в индийской резервации? Он выше или ниже, чем, скажем, в сельской местности Айовы? И кстати, что такое трансгендерность? В текущей заявке в Сан-Франциско доступно 97 различных гендерных вариантов, 16, а не 19 сексуальных ориентаций. К ним относятся романтика, демисексуальность, лесбиянка, пансексуальность, любовь к тому же полу и сексуальность. Так что на данном этапе, вероятно, мы не вернем Калифорнию в царство функционального безумия. Через 20 лет это будет глубоко бедный штат, управляемый небольшой группой невероятно богатых людей. Каждый нормальный человек всех цветов кожи уедет и переедет во Флориду. Вероятно, на данном этапе этого уже не исправить. Они будут вырубать секвой, продавая их за деньги. Вы точно знаете, к чему это приведет. Посмотрите на Боливию.